вот ребят, прошили сегодня прошивочкой весту спорт на ну короче здесь стояла прошивка в 3, ну то есть это как бы основная прошивка которую прошивают на вазе э, на конвейере то есть по идее когда когда-то была в 1 то есть это первая версия софтварная то есть буква а обозначает и 1 единичка это значит номер калибровок первый, потом была ВСБ 2 но она как-то попадалась на каких-то машинах, мне лично не попадалась ни разу. То есть это уже B-версия. То есть программная часть B, вторая и вторая калибровки. А VSC3 это третья часть, третья версия прошивки, ну, программной части и третья калибровок. То есть это означает, что, ну, буковка ABC. Ну, то есть это порядковый номер в программной части. А второй номер, который цифрами, это уже калибровки. А на данный момент мы сейчас вот залили прошивку вот на эту весту на базе VSD-4. То есть это четвертая версия, то есть это деп версия прошивки и четвертая калибровок. То есть, ну, я ее подкорректировал, попробуем проверим все это дело, как она будет ездить... Ну, на ходу мы уже про проехали, проверили. Тут снимать, в принципе, нечего, потому что бессмысленно как бы. Но э можем сказать одно, что она более эластичная стала с теми же самыми калибровками накинутыми, которые мы вчера на нее шили на базе VSC3. Э а сегодня VSD4 уже. То есть, ну, калибровки с мои, мои же, с той прошивки на эту перекинули. И, э соответственно прокатились. И разница с одними и теми же калибровками ощутимая, особенно на ходу. Она эластичная, как это без провалов, без всего стала. Но единственное, вот эти огрехи, которые мы хотим испытать, это переходные режимы. Там вот эти поддергивания какие-то дурацкие. Вчера они были меньше, а почему-то на этой прошивке побольше стали. Так что будем новые прошивки на Vesta Sport делать уже на базе вот этой программной части. Так что... В общем, все не забываем ходить под видео, там ссылочки драйв и контакт, соответственно, там жать колокол, все эти кнопочки, там, ну, лайки, не лайки, все это дребедень. Так что, в общем, всем до новых встреч и пока!